Здравствуйте! Открываем спор, потому что данный кайковерт не соответствует описанию, которое было заявлено на данном сайте или данном магазине. Открыть. Только возврат денег. Получили заказ «Да». Укажите причину. Товар не соответствует описанию. Выберите причину. Тоже смотрим, товар не соответствует описанию. Продолжить. Какую сумму вы хотите вернуть. Пишу 700, достаточно с меня. Так, загружаем подтверждающие фото и видео. И пошли щелку все фото, которые заранее скачали. Следующие, 5 фото можно грузить. Загружаем видео, я его переработал до меньшего размера. 171 мегабайт. Набрал вот такой текст. Копируем его. И вставляем сюда. И нажимаем подтвердить. И вот на сегодняшний день пришло решение спорного вопроса. Спор завершен. Решение вернуть деньги в сумме 700 рублей. Та сумма, которая была назначена мной, а именно 700 рублей, будет возвращена мне. Вот так каждый сможет вернуть часть денег за одни доброкачественную продукцию, которую выписывается Алиэкспресс. В данном случае это инструмент. С вами был канал «Делаем сами». До свидания.